Mm. <music> В Казанском федеральном университете прошло уже четвертое по счету студенческое шествие под знаменем победы в Великой Отечественной войне. Данное событие стало одним из масштабных во всей республике Татарстан в преддверии Дня Победы. Организатором студенческого марша стал Казанский федеральный университет. И неудивительно, что такое событие не могло остаться незамеченным. Для его проведения университет получил разрешение на временное перекрытие улицы Кремлевской. Несколько тысяч студентов и сотрудников университета, почетных гостей и ветеранов – Прошли по главной улице Казани в знак уважения и памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. Возглавил марш ректор КФУ Ильшат Гафуров, пройдя по улице с портретом своего погибшего на войне деда. Мы приехали сюда как от военно-патриотического клуба «Патриот Сибири», Сибирского федерального университета города Красноярска. И для меня это большая честь побывать на таком грандиозном мероприятии. Ежегодно программа меняется и становится разнообразнее. Кроме того, среди участников шествия было много иностранных студентов. Уже по доброй традиции участниками митинга, организованного Казанским федеральным университетом, были представители из других федеральных вузов. В составе почетного батальона вновь шел отдельный взвод студентов федеральных университетов России. Масштабы мероприятия, которые проводят ваши университеты, конечно, потрясают. Как я уже говорю, я военнослужащий и очень часто... Я принимал участие в подобных мероприятиях в рамках вооруженных сил. Героями, без сомнения, можно назвать каждого участника тех трагических для всего мира событий. Многие студенты и сотрудники университета ушли на фронт в первый год войны. Имя каждого из них увековечено на стене славы Казанского университета. Ветераны, гости и ректор Кафульшат Гафуров возложили цветы у мемориала. В речах почетных гостей и ректора Казанского университета общим лейтмотивом шел призыв сохранять мир и не бояться бороться за свободу и свою страну. Светлая память о погибших и безвестии пропавших будет всегда храниться в наших сердцах и залогом тому наше сегодняшнее мероприятие. Сегодня каждый из вас, кто присутствует на митинге, должен понимать одно, что мир... Это очень трудное дело. Вся страна поднялась на защиту своей Родины. И еще раз низкий поклон нашим ветеранам за мирное небо над головой. Великая победа нашего советского народа сыграла огромную историческую роль. Какая радость у меня сегодня на душе.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 порадоваться. В этот день всю территорию университета окружала атмосфера военных лет. На территории вуза традиционно работала полевая кухня, где студенты могли подкрепиться вместе с участниками парада. Наш телеканал вел прямую трансляцию со всех мест происходящих событий. Насыщенный день со студенческого марша победы завершился для ветеранов праздничным обедом в Казанском федеральном университете. На этом праздничное мероприятие в КФУ, посвященное Дню Великой Победы, не заканчиваются. В ближайшие дни на площадках Елабурского и набережно Челнинского института КФУ также пройдут студенческие марши победы, а студенты всего университета по давней традиции продолжат акции помощи ветеранам и героям трудового фронта. Такая солидарность нашего студенчества ⁇ это же умуничч Значит, мы со своей народом, со своей молодежью становимся единым, единым коллективом. Это самое главное. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Ленардо Влетяров, Универ Ньюс.